Это лужайка перед Мишкиным домом. Он тут пчел разводит, чтобы мед на зиму запасать. Так, что тут у нас? Качельки. Опа! Ой, пчелок разбудила. Нужно их теперь какой-нибудь улей посадить, а то кусаться начнут. Поможешь? Вам с Машей нужно пересадить потревоженных пчелок из двух ульев в третий. Но только сначала их нужно пересчитать. Сложи между собой цифры, которые написаны на первых двух ульях. Найди получившуюся цифру внизу экрана и нажми на нее мышью. Ура! Мы все правильно сосчитали! Теперь давай еще пчелок посчитаем. Ура! Мы все правильно сосчитали. Теперь давай еще пчелок посчитаем. Мы все правильно сосчитали. Теперь давай еще пчелок посчитаем. Вот это здорово! Ура! Мы все правильно сосчитали. Теперь давай еще пчелок посчитаем. улетели это был неправильный ответ теперь давай еще пчелок посчитает ура мы все правильно сосчитали теперь давай еще пчелок посчитает вот это здорово ура мы все правильно сосчитали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 Давай еще пчелок посчитаем. Ура, мы все правильно сосчитали. Теперь давай еще пчелок посчитаем. Вот это здорово! Вот это здорово! Ура! Мы все правильно сосчитали! Молодец! Теперь пчелки могут спать спокойно, пока я их опять не разбужу. Но если это случится, ты же мне снова поможешь, правда? Ой, совсем забыла. Мишка просил меня рассадить его пчелок по ульям, чтобы они сделали на обед немного меда. Но для этого нам надо их пересчитать. Давай вместе, а то я ошибиться могу. Тебе и Маше нужно посадить всех пчелок по своим ульям. В каждом улье должно быть нужное число пчел. Реши пример и перетащи нужное число пчелок в ульи и закрой дверцы. Чтобы посадить пчелу в улей, нажми на нее мышкой и перетащи ее в улей и нажми левую кнопку. Чтобы закрыть дверцы улья, кликни на них мышкой. Да, это правильный ответ. Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, не вот. Значит, мы все правильно посчитали. Теперь реши новую задачку. Да, это правильный ответ. Теперь реши новую задачку.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 Правильный ответ. Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, не вот. Значит, мы все правильно посчитали. Теперь реши новую задачку. Смотри, Мишка, мед! Значит, мы все правильно посчитали! У тебя здорово получилось! Теперь у Мишки на обед будет вкусный свежий мед! А если он еще захочет, мы с тобой быстренько новых пчелок посчитаем! Тут зайцы разбегались, наверное, к дождю! Если по этой дорожке пойти прямо, к речке придешь. Опять учебник уронила Маша Серяша. Примеры из моего учебника разлетелись по всей речке. Нужно собрать их, пока не утонули. Только боюсь, что без тебя я тут не справлюсь. В Машином учебнике остались только ответы, а сами примеры расплылись по всей речке. Помоги Маше выловить из речки те примеры, которым подходят написанные в учебнике ответы. Реши примеры из речки и найди тот, ответом на который является число внизу экрана. Чтобы поймать нужный пример, нажми на него левой кнопкой. Ты отлично считаешь! Молодец! Теперь найди примеры для этого числа. Ты отлично считаешь! Молодец! Теперь найди примеры для этого числа.